Нужно представить, как будто бы у тебя не тело раздвоилось, а рук. С правой стороны заходишь, как будто бы ты от своего тела кистья рук твои размещают. Ну, встаешь, как будто бы, только не ты встаешь, а руки как будто бы. И между сердечной чакрой и горловой направляешь их в ту сторону. Спи, за спиной левая рука, правая спереди. И получается, наполняешь ауру, она как бы раздувается знаешь, до да, да безграничных можешь размеров ее раздувать, но это э, на ночь слишком сильно не стоит этого делать потому что можно потом так сильно зарядиться, что ночью спать не будешь. Также она помогает людям, которые, вот, например, в обмороке и в сознании их быстро привести. Ну или плохое там, вялое самочувствие, тем самым -то сам себя так заряжаешь, короче говоря направляешь энергию вот так вот таким же образом, в принципе Бывает же такое то, что не он то, что ауру и повреждает, но ну, как бы это... Все равно мы вот контачим с окружающими, особенно где-нибудь в многолюдных местах, где не ходишь, там, как ни крути, соприкасаешься. Ну, тем самым также таким же образом ее и очищаешь, так сказать, и выравниваешь, и наполняешь. Может, как себе делать, так и окружающим, там неважно, какое количество людей, хоть одно, хоть миллиард сразу заряжаешь так это пофигу состояние не имеет значения пофигу в любом где бы человек не находился ты можешь это сделать но, если бы на соратнику вот на бренке бы нибудь чувствуешь вот ты когда мы с тобой общаться начали я почувствовал что эти состояния не, немножко никакое так сказать совсем никакое не стал тебя сразу делать О, попозже чуть-чуть сделал но ну, ну быстро все делается ну, для энергии эти расстояния эти вообще ничто кого-то как и какие нету